Потому что это состояние свободы, которое вы только что пережили, прекрасное состояние варения, оно связано с осознанием и очень ясным осознанием, и ваш разум его знает прекрасно, что подобная свобода возможна только в полном одиночестве, в полном, тотальном. То есть отсутствие корней, отсутствие связей, отсутствие материально-предметного мира, к которому можно прибиться, потому что воздух к чему не прибьется, он нигде не задержится. И это ощущение есть, есть эмоции, воспоминания. Переживали когда-нибудь такие состояния? Да? Вот это воздух, это ментальное тело. У кого точка сборки на ментале зафиксирована, тот в таком состоянии в основном и живет, потому что жить разумом это невозможно жить эмоциями. А невозможно жить эмоциями это нежелание контактировать с другими людьми, потому что эмоции возбуждаются только при обоюдном контакте, а мысль нет. Беседа с собеседником через какую-нибудь книжку, которую помер триста лет назад, значительно приятнее и эффективнее для тебя, чем с приятельницей, которую ты знаешь. 5-10 лет, ее эмоции, ее потребности, ее чаяния, ее надежды, ты тоже знаешь как облупленное. и тебе почему-то не живой интереснее, чем живой. Вот это вот точка сборки на ментальном теле, абсолютное поглощение стихии воздуха. Но всегда пойдет отрыв от всего остального, потому что воздух враг много кому, в земле враг, он ее высушит, и много воздуха, соответственно, оторвет тебя от земли, если оно у тебя есть. Огню враг, потому что он в конечном итоге огонь затушит. В смысле? Если много воздуха будет. Соответственно, все эти стихии, они не очень любят, когда воздух проявляется. Но так уж случилось. И наша семеричная структура тому показатель. А мы с вами знаем правило, что каждое вышележащее тело иерархически и энтологически доминантно не превышает тело нижележащее. И мы с вами пошли снизу вверх и видим, что огонь управляет землей, так заложено в человеческой природе, так заложено в мире, мужское управляет женским, мужское управляет женским, и наоборот, и энергия течет от мужского плюса к женскому минусу, тоже наоборот, ну, это закон и правило, правило этого мира. Соответственно, воздух управляет водой, потому что воздух гонит воду, а не наоборот. И мужское преобладает над женским, а ментал предобладает над астралом. И ментал-воздух в нашей структуре, в нашем мире, в нашем мире реальности, в которой мы живем, и по договору между небом и землей, то есть между огнем и землей, именно воздух ой, является, является основным, является доминантной силой, чуть-чуть превышающей все остальные. Таким образом, как образцы правления отданы воздуху, что и предполагает бесконечную, бесконечный дисбаланс, потому что стихии никогда не войдут в свое равновесие, воздух будет всегда чуть-чуть доминировать. А это значит, прошлое формирует будущее, прошлое влияет на сегодняшний день, традиции управляют сегодняшним днем, порядок управляет сегодняшним днем. Не естественный отбор, не правила вживаемости, не любовь, ни ненависть, ни добро, ни зло, порядок управляет сегодняшним миром. Таким образом стяжка, естественная стяжка мира, идет в сторону воздуха, и человек тому является основополагающим инструментом. Вот только печально, что развитие человека заканчивается как правило на ментальном теле, и очень редко кто идет дальше, очень редко кто развивает свое сознание выше по телам, потому что в этом случае человек становится уже общей системой первооснов не очень-то и управляемым, потому что сам начинает регулировать взаимодействие стихий в самом себе, а значит уверенный его заботам реальности. И это нам с вами предстоит всем испытать и скорректировать, если что-то у нас не идет.